Всем привет! Я Ксюша. Для тех, кто любит Звездные Войны, мы сегодня будем делать классный меч джедая. Вот как он будет выглядеть. И для этого нам понадобится белая пластиковая труба, провод, кнопочка, ножовка, светодиодная лента, батарейка, ножницы, картон, две изоленты белые и черные. Давайте пометим место отреза, я попрошу папу отрезать. Теперь отмечаю место для кнопочки и батарейки, и затем вырезаем. Итак, у нас почти все готово, я вырезала вот такие две штучки из картона, я присоединила к батарейке два провода, Плюс и минус. К плюсу я соединила кнопочку. Давайте все это соберем. Но для начала светодиодную ленту засунем в трубу. Итак, лента в трубе, батарейка и кнопка на месте. обмотала черной изолентой вот эти вот штучки. Давайте ими украсим ручку. Итак, я замотала меч изолентой. Теперь можно и в бой.